Если хочешь узнать больше о своей коже и уходе за ней, запишись на бесплатную онлайн-консультацию косметолога Гильте. На консультации косметолог поможет определить твой тип и состояние кожи, разобрать твой уход за лицом и подобрать новые средства.